Грисини Называется Вон таких грисини Напаковали Сколько штук здесь? Штук 300, да? Сколько сбоев было? Разваливаются они, конечно Но 3-4 упаковки Там, конечно, они Разлезлись в режиме по 6 штук вот по поводу вроде все более-менее такие грязнини печеньки как они называются печеньки как называется печеньки, печеньки. Да. кто как их называют кукисы кукисы печеньки кукис кукисы дайте мне один вот такой кукис получился красивый упаковка по длине намеренно сделана больше бывает больше бывает меньше работает. Опа! Просто попадает в Вкусные сэндвичи. Я бы съел бы все. Один, два. Что, три, мне три надо туда? Четыре. Не пять, шесть. Два, восемь сэндвичей. Поехали. Я бы съел пять. На 30 скорости так как Это бирки специальные. Да, но это просто на пробу идет. А, это опытные образцы. Стоп, вот это второй. Второй, второй. Эксперимент. Да, это у нас эксперимент такой. Это а курица, все курица. Вот это называется хлебная тарелка. Такие булочки, такие такие темные и вот еще бородинские булочки бородинские М -м -м. обалдеть шикарный хлеб вот мы уже сколько все упаковывали хлебушки такие сырные булочки вот эти чевапчи или как грисини, они там грисини. называются грисини, грисини. Рамбабы, это просто царство упаковки какое-то, сэндвичи, сэндвичи, это просто чума.